Крымские клубы играют э, в чемпионате там, в соответствующей лиги, куда они там поместились. И им выдают сейчас российские паспорта, и на основании этого там происходит регистрация. Есть нормы нарушения, есть определенные нарушения норм э, регламента ФИБА. Вот, э, ФИБА об этом знает. Их наказать может только ФИБА в данном случае. Потому что ни одна федерация не может вмешаться во внутреннюю ситуацию в другой федерации. И как пример, вот ФИБА разбиралась с нарушениями регламентов с Российской Федерацией, когда это касалось чемпионата Лиги ВТБ, чемпионата Украины, там, несоответствия международным нормам, вот тогда ФИБА вмешивается. ФИБА вмешивается и старается привести это все в дом. Только тут надо просто понимать, какие бы ни, мы не были озабочены там, патриотическими э, чувствами, там, желанием все сделать очень патриотично, надо понимать, что как только мы сами выходим за нормы, за нормы вот этих международного права, мы сами становимся вот в этом уязвимы. Потому что так медленно, но последовательно мы имеем шанс составить свои права. Если мы с горяча выходим, у нас вообще никаких шансов нет отстоять свои права. Мы еще в марте э, сначала созванивались, понимая, что происходит что-то из ряда вон выходящее с точки зрения э, спортивного права. Э, связывались с юристами в Женеве, фибовскими, и задавали вопросы, ставили их в известность, потом отправили письма, показывая ситуацию и с просьбой. Там, начать формировать какое-то свое отношение к этому. Мы должны понимать, на, что, на чем мы базируемся. Вот. Но ситуация настолько непростая, что все происходит очень не видео.